И всем здарова, ребят, с вами я Ванек, мы с вами продолжаем проходить бесконечное мазафака лето, everlasting мазафака summer. и тут игры everlasting summer. Так, что интересно после Алисы делать? Чего реально может одиночный концов будет? Everlasting пока сама Загружается. Вот сейчас все на ваших глазах происходит. С Элисы вроде бы как прошли. Это, оказывается, самая ранимая у нас девочка из всей новеллы. Где он нравится? Не вижу просто смысла сейчас искать работу реально, потому что, ну как бы ну не могу я так сейчас посмотрим извиняюсь. так Chrome Soviet Games угу, угу, угу. Эх, знаю знаю знаю. Я такое знаю, такое, знаю я такое знаю я такое знаю я такое знаю такое сохранение Солище. Я совершенно не имел никакого желания снова изучать какую-нибудь российскую атом, о а которых вам ничего вот об этом. К тому же мне до сих пор мучили мысли от срочных разговоров с Леной об острове. А это сейчас. Тут написано только до 6 дней, поэтому седьмой день сейчас можно провести как. Хочет, ведь она так до сих пор злится наверное а мне и так не удалось ей все объяснить впрочем я не знаю что я сказал бы ей или скажу если придется такая возможность я чувствую виноватым произош... во всем произошедшем но понять что, в чем моя вина состояла конкретно состояла конкретно я не мог это понять лагерь начинал проспаться Назадка осталась еще как минимум час, а возвращаться в домик пожатый мне совершенно не хотелось, поэтому я решил подождать в столовке. В конце концов, в какой-то веки приду первым. Я сел на спинке и принесу ждать под, за восходящим солнцем. Иногда приятно просто так смотреть, как наспает новый день. Полный покой и умиротворение охватили меня в мысли, не держали мозг, как обычно. Я просто грелся в лучах небесного светила. Если бы все это происходило на другу, в другом месте при других обстоятельствах, то можно было бы сказать, что я счастлив. Доброе утро. Сегодня ты что-то рано. Я там грамотно. О, хорошо. Спасибо. Ладно, ладно. Я понял. Свет и видел, где она стоящая прямо передо мной. Она улыбалась. Как ты? Перед глазами сразу прояснились события, пронеслись события в минувшей ночь. Все, слушай, если насчет вчерашнего, то не надо. На арест перебил меня. Не знаю, что он меня нашла. Это все было просто забудь. Она присно посмотрела на меня. И наказалась куда более верной в себе, чем обычно. Если бы все было так просто, как ты говоришь... Ничего сложного нет. Она села рядом. Так близко, что я не смог но, но не смог отодвигаться, но не стал отодвигаться. У нас бывают ссоры среди. Это я заметил уже. Понятно. Но в данной ситуации все произошло. Все это произошло из-за меня. Кто знает, задумчиво заметила, ответила она. Так, чё Косм... Одиссея предлагает мне себя скачать на телефон. Да я не хочу. А, League of Angels, Хаос. Вот, не хочу. Лаз. Лиг оф Энжелс. Затучила ответила она. И поэтому, м -м, ты понимаешь, мне не. Действительно виноват. Нет, точнее, я пытаюсь. Я не пытаюсь вам сказать, что я виноват. Я не виноват. Просто я правда наш Больше пятикласник. Ладно, не надо. Я же говорю, что ничего такого не произошло. Ну, если ты так считаешь. Теперь просто, теперь стоит задуматься о том, как вести себя дальше. Ну вот, опять. Я закрыл лицо камень, явно давая понять, что абсолютно не представляю, что здесь происходит, и что мне все это, мягко говоря, неприятно. Вот так вот. Может, ты как-то здесь яснее будешь выражаться, а? Зачем? Спросила она. Слушай, если я не понимаю, в чем виноват, то я не могу исправиться. Правильно вести себя вестись. Правильно вести себя дальше, как ты выражаешься? Я думаю, ты поймешь. Мне тоже очень хотелось бы в это верить, но... Неожиданно дверь стола столовой распахнулась, и оттуда вышла Ольга Дмитриевна. С утра пораньше уже с утра пораньше, уже голодно сидите с утра пораньше уже голодно сидите задорно сказала она Доброе утро весело ответила Лена и вставила и направилась в путь внутрь Пойдем Да Да Пойдем Наш разговор не был закончен но вдруг откуда не возьмись Набежали пионеры, и когда я взял завтрак, Лена уже сидела в окружении Мику, уже не славей, и как-то не ну, прискорбно, места за их столом мне не было. О, Толя, здорово! Кстати, всегда здоровый столик Вот с этим вот парнем. Я в расстроенных чувствах демонстративно, ни с кем не здоровый, направился в дальний угол столов на свое любимое место. Вон туда, вот те-то. Вот Быстро поживав обсянку. А концентрация у нее сегодня была как раз жевательная, я запил холодным чаем и принялся рассматривать, я принялся рассматривать окружающих. Похоже, в все пионеры уже здесь. Кто-то весело болтал, как-то как электроник Шуриком сосредоточенно да ел, а кто-то, как и я, считал ворон. Я собирался уходить, как к моему столу, подскочил Янка. Спод под носом доверху забитым разными ясцами. Приятного вам аппетита, выпулила она. Опять воруш? Спросили, не было смысла косясь на поднос. Опять воруш. «Растущему организму. Ой, <клышко> извиняюсь, ребят. Растущему организму нужно много калорий. Да тебе бы да тебе под не мешало, бы, да. Прошпитал я. Что? Кажется, она не услышала. Ничего. Я направляюсь к выходу. Уже уходишь? Расе... Расстроенно скрикнула она мне вслед. Я ничего не ответил. Надо было занести пакет с умывальными принадлежностями, не болтаться же с ним по всему лагерю весь день. Да и что сегодня я намереваюсь сделать? Так. Ничего решительного не приходило в голову. Я настро... и настроение было то, что такое, что сейчас каждый, кто пробежит и пригласит, кажется сейчас кто-то подбежит и пригласит меня в кого нибудь увлекательное путешествие, который только ему интересно. Выйдя из дома вожатой и на мгновение я на мгновение остановился в нерешительности, как вдруг меня кто-то откликнул Семён. Это была Славя. Ты занят? М да нет, вроде Алису жду, а ты чё? Нет, не тут, только нет. нет. Можешь мне помочь? Конечно могу. В такой прекрасный день я совершенно не хотела заниматься поисками ответов. В конце концов, плюс-минус пара десятков часов вряд ли как-то изменит мое положение. А что такое? Надо зайти в кружок кибернетики и... Я сама. Я и сама точно не знаю. Они там тебе все объяснят. И опять злосчастные изобретатели. На, эту серию так. И опять тезлосчастные изобретатели. Хорошо. Спасибо. Она мило улыбнулась и убежала. Итак, мне предстояло путешествие в логба врага. Злобного доктора Электроника и Диал Шурика. Доктора Джекела и мистера Хайта. Я решительно толкнул дверь и вошел внутрь. Тих. Семен! Несколько зловеще сказали электроника, оторвавшись от какого-то приспособления, которое он ковырял отверткой. Меня Славя прислала. Я в курсе. И... <клес> Что? В то время... Вторая дверь открылась и вошел Шурик. Семен таким же тоном, как и электроник, поприветствовал он меня. С утра был. Че? Сизвел я. Так что от меня требуется? У нас тебе ответственное задание есть. слушаем Дело в том, что к нам вчера сходила медсестра. Он остановился, словно не собирался дальше продолжать. И аккуратно поинтересовался я и что? У нас тебе ответственное поручение есть. Это я уже понял. Ты должен при... передать ей посылку. А сами не можете до да минпунт-то рукой подать, скептически сказал я. Нет, удивленно ответил электроник. Действительно, странная парочка. Ясно. Только она 10 не очередной пудовый мешок. Не-не, ничего такого. Улыбнулся он. Ладно, хорошо он...» Осторожно согласился я. Сейчас. Л ладно, хорошо. Шурик скрылся за дверью и вернулся через секунду, держа в руках бумажный сверток. Только аккуратно. Понял, понял. Я взял у него сверток и заметил, что пионеры смотрели на меня так, как будто вручают мне, если не ключ от рая то точно передает эстафету Олимпийского огня. Они так смотрели просто на этот сверток блин. <свёрток> а я могу идти? Я могу идти? Конечно. Совет сказал электроник. Только аккуратней. Не повреди, смотрелся Шурик. Не повреди. Ну и все. Я вышел на улицу внимательно на где сверток они не, говорили, они не говорили, мне не смотреть, что там, значит, вполне можно было и развернуть его. Однако лучше все же отойти подальше, а то он неизвестный. Быстрым шагом я дошел до площади и, убедившись, что никто не сидит, шмыгнул в лес. Некоторое время я просто я в нерешительности разглядывая сверток. Интересно, что в нем такого? Почему он для них так важен? Почему сами не могли отнести? Вопросов было дофига и больше. Я развернул его и увидел, что вот это вот, Для а чего такое? Для чего такое? Пионер несут вот на себе. Точнее, я несу за них. Обычное а, дело, я вновь завернул в посту, и почитал за Hoo Это уже не странно, это попросту глупо. Причем глупо настолько, что я не могу придумать ни одной внятной теории. После еще некоторое время я решил, что стоит такому прекрасную шансу, не стоит такому прекрасную шанс, шанс пропадать и быстро шкаф дом пожар. Слава Богу, Ольги Дмитриевны не было, и я вороватым шагом, зайдя внутрь, начал рыться в Олег. Вскоре водка была перелета пустую бутылку из пудюшев, а ее место заняла протухшая водка из полы вода, для полив и довольно ну, Довольно своим хитрым планом, я больше мозг и направиться в к... Нет, правда, что такого? Они, можно сказать, меня подставили. А если меня увидела вожатая, если бы еще кто? Да в, да в конце концов могли и сами. А, не, я понял, кажется, для чего это водка. Это водка для дезинфекции. <как> <как> так что мне нет ничего такого ровным счетом. Собравшись силами, я подключался в дверь медпункта. Привет, пионер. Здрасте. А у меня для вас посылка принес бутылку для вашего мальчика. То есть принес посылку для вашего шкафчика. Кажется, эйфория меня обуяла настолько, что я уже начал заговариваться. А-а-а-а, проткнула она. Давай, я дал ей сверток. Мистра убрала его в стул, не разворачивая. «Ты же его не открывал, пионер?» «Нет, конечно», — выпалил я. «Молодец! Ладно, тогда я... Иди-иди, пионер!» Закрыв за собой дверь, я вздохнул. «Ух!» Если что, всегда можно было отвалить на безумных изобретателей. А в моей ситуации даже самые примитивные средства снятия стресса пригодятся. Я вышел на площадь. На часах был подлин, а значит до обеда оставалось всего ничего. Ой, извиняюсь, ребятки. Кстати, да, реально, рвем себе горло. Сейчас. Я сел на лавочку с твердым намерением на... Не сходить с этого места, пока не заиграет музыка Означающая о том, что время тропечить настало Мимо пробегали пионеры одним с другим Они, весь... Они смеялись, весело кричали, орали Да, сегодня определенно замечательный день Одним взглядом площадь Одним взглядом площадь На площадь я увидел Лену, приближающуюся ко мне Отдыхаешь? Что-то типа того. Она села рядом и посмотрела на небо. Хороший день, хороший. Мне неск... Меня несколько смутило, что Лена сегодня казалась совсем такой, как всегда. Ничего не снялось, не краснела, говорила уверенно. Насчет того разговора. Я же тебе уже все сказал. Да. Просто забудь. Раз ты так говоришь. Чуть некоторое время сидели молча. Все-таки просто так я не могу, просто так не могу. А что ты думаешь о Валлисе? Игнорируя мой вопрос, а что ты думаешь о Валлисе? Игнорируя мой вопрос, сказала Лена, что я думаю о Валлисе. Думаю, что повторил я. Да, я даже не знаю, что. Вы. Дальше пройдем с Семёном, потом пройдём Смейку, потом с Юлей, и всё. Даже не знаю, а почему ты спрашиваешь? Это просто так, просто тебя так волнует, что было вчера? Конечно, но ну, как-то связано. Напрямую. Эх, она смеялась. Предположим. Так что... Ну, она... Тут я задумался. Что действительно о ней? Ну, она... Бывает наглость. А что еще сказать -то? Если так разобраться, я совсем не знаю Алису. Хотя ее поведение меня частенько раздражает, так скажем, подбешивает немножко. Если хочешь узнать, не испытывал ли я к ней каких-либо отрицательных эмоций, то нет. Ее, конечно, заносит, но у всех нас свои тараканы в голове. Лена пресно посмотрела на меня. Вот как. А я что, что-то не так сказал? Нет, почему же? Она вновь рассмеялась и вкус играла обедная музыка. Ладно, увидимся. Я не стал ее останавливать, хотя, конечно, у меня оставалось еще много вопросов. Но как их задать? А главное, уместны ли они вообще? Я встал и медно поплелся к столовке. Свободных мест было немного, поэтому пришлось сесть рядом с турником и шуриком. Отнес. Да. Для ответил я ковыряя вилку гречнев... Вилка и гречневую кашу. Без происшествий? Да. А что там было-то? А? Ты же не открывал? Он пристань посмотрел на меня. Нет. Не открывал. Вот отлично. Покончив с обедом, я вышел на улицу. На меня не неодолимо напала зевота наверное неплохо бы и поспать я направился в домик вожатой летнее солнце жарило так что казалось скоро распаять всю землю вместе с ее обитателями Укрыться от нее было попросту невозможно Оно словно отражалось от любой поверхности а взгляд на небо чреват был слепотолый из последних сил я дернул ручку двери, зашел в комнату и повалился на кроватку. Конечно, не стоило ожидать, что какой-то чрезмерный охлады, но здесь было гораздо лучше, чем на улице. Я блаженно мост на кровати и закрыл глаза. Как ни странно, спать расхотелось, и меня сходили мысли, беспоряжились, держащие в голове. Вся очередная теория, разгадка того, как я сюда попал. Вот объяснение происходящих здесь событий. А если облик держит капитателей, я словно слабо что ты думаешь о болезни. Правда, а что я о ней думаю? Что я вообще могу думать о человеке, которого знаю всего лишь несколько дней? Могу ли я огульно сделать выводы, а попарить слов и поступок? Русский язык? Хотя поступки... я услугу. Во вторую памятника соответствующие органы сразу бы сделали нужные выводы. Но нет, все же, все равно. Пожалеют сильно, ничего они не знают, не думают. Разве интереснее человек, который не интересен? Нет, что это уж рекурсия какая-то. Дверь постучали. Войдите. вставать было лениво, поэтому я слегка приподнялся на кровать. Дверь открылась, и я увидел Алису. Интересное совпадение. Она остановилась в на пару секунд, и пару секунд просто смотрела на меня. Ты вожат, наверное, искала. Хотя зачем она ей, она ей понадобилась? А? Нет. А что тогда? Тебя искала. Его голос звучал спокойно и совсем не вызывающе. Я поймал себе на мысль, что не боюсь. Её и не испытываю никаких обстоятельств, когда она ведет себя так вот, нормально. Зачем? Хочу все прояснить. Она села на кровати напротив. Что именно? Чтобы исключить всякое недопонимание и недоговорки. Хорошо, я только за. Ты сегодня говорил с Леной? Да. О чем? Да, ни о чем. Не ври. Алиса оказалась полной и взволнованной. Она сидела, положив ногу на ногу, и кусала губы. Ты же понимаешь, что мне, что в любой ситуации, оказывается, черноватый я. Потому что так и есть. Не неосторожно обронить я. В ее глазах сверкнул огонек, но потом но продолжила Алиса также Может, ну, так же Может так. У нас Лена всегда так. Она ни при чем. Даже если сама Пашу заварит, а все шишки сыпнутся на меня. Ты хочешь сказать, что Лена вообще я не очень понимаю, о чем ты, ты вечно ничего не понимаешь? Вы вспылила она. Странно, я бы себя не назвал недогадливым. Так объясни. Ты же знаешь, что нравишься Лене. После этих слов она покраснела. Нет. Искать не ответил я. Ну, теперь знаешь. Теперь знаю. В кончик повесило тягостное молчание. Я переговаривал сказанное, а Алиса, похоже, не знала, как продолжить разговор. Я нравлюсь Лене. Мог ли я догадаться о подобном? Вряд ли. А я мог. Я уже концов с Леной прошел. На хорошую. Обычно у меня хороший интуизм, но когда, когда дело касается лично меня, моих чувств, оно не работает совсем. Она совсем не работает. Да. Самое странное тут было то, что я воспринимал эту новость почти без волнения. Сейчас я слушал Алису и был сосредоточен только на ней, а с одной же меня можно было обдумать потом. И она думает, что я тебя уничтожил. Все совершенно наоборот. Все смотрят на нее, потому что она очень, На меня не обращает внимания. Есть только поплакать приходит, есть только плакать приходит. Алиса сорвалась на крик. Слушай, я не надо так расстраиваться. Я вот так мечтаю, например. Конечно. Я никак не мог понять, что вызвало ее на такую откровенность. К тому же не знал, как реагировать. Более того, я совсем был, не был взволнован. Как будто смотрел очередной эпизод какого-нибудь сериала и происходящее в этой крути под... было по ту сторону А для меня так оно и есть. Я понимаю, что слад причина всего этого. Я. Но сегодня Лена говорила, что все в порядке. Это очень похоже на неё. Ты же уже наверняка понял, что она не такая тихоня, как он хочет казаться. Нагадывался. Если ж, если я что-то. Сделать, скажи. Олеся подняла на меня глаза. Только сейчас я увидел, что лицо ее было заплакано. В глубине души появилось смутное беспокойство, волнение, что ли. Я же не мог поснимать этот разговор отстраненно. Тебе нравится Лена или нравлюсь я? Наверное, такого вопроса стоило ожидать, но к чему... но Я к нему оказался не готов. Так, сразу. Конечно, Лена милая. Но и у Алис тоже есть свои плюсы. Раз, два, три, улыбку, четыре, пять. Даже, даже еще лисит ну уж шесть. Да, она... Да, и такая, какой она. я Она представляла, представала передо мной. Но и сейчас она составит ей серьезную конкуренцию. Я вас еще только не знаю. Такой вопрос, мне сложно дать ему ответ. Если бы я мог сказать нет, я бы сразу не колебаюсь. Но и другому ответу у меня был только один шанс. А как выбрать правильный, я пока не знаю. Я даже хотел, чтобы вся эта ситуация разрешилась. Конечно. Почему опять? не Почему опять? Почему, почему? «Слушай, так мы ни к чему не придем!» «Тогда отвечай!» Ее лицо приняла обычное выражение наглости и обменности. «Мне нужно подумать!» «Подумать!» Алиса резко встала и направилась к их. «Не забудь, что у нас на вечер у нас с тобой планы!» сказала она с поворотом. Я не успел ничего ответить, как за ней закрылась дверь. «Планы? Какие еще планы?» Вот за plan?» Ощущение разговора с Лизой оставалось тяжелым. Я нравлюсь Лене. Одна эта новость уже могла ошарашить меня и вести в ступор. Так еще и меня поставили перед выбором, который сделать, мягко говоря, непросто, и любое мое решение будет для кого-то ошибочным. Если бы я мог отказать обеим, хотя само, само, само это слово отказывать мне совершенно не нравилось, если бы я мог от ответить нет, на ее вопрос было бы проще. Однако я понимаю, что так не получится. После разговора с Алисой стало понятно, что. Что-то решать, раз я и отнял вариант он отказом, то надо выбрать положительное решение. Если, конечно, оно будет приемлемо для меня. Но я был уверен, что из всего множества исходов есть такой, который не просто устроит всех, а именно такой, которому я сам буду стремиться. И выбор на первый взгляд очевиден. Лена. Красивая, милая, добрая стороны, Вались что было что-то такое, что меня притягивало. Внезапно дверь распахнулась и вошла Ольга Дмитриевна. Опять безденчишь? отдыхаю. Там жарадкая. Иди помоги, Славе. Она просила. Куда? Лениво спросил я. На спортивную площадку. Я негти встал и направился к выходу. В конце концов, моим мозгам просто не помешать проветриться. Завтра. На спортивной площадке было многолюдно. Кто-то играл в футбол, кто-то в бадминтон. Дети помладше просто бегали друг за другом. Семен, ко мне подошла славя. Все желали меня видеть, что ли? Официально тон спросил я. Все желали меня видеть, что ли? Да. Слушай, ты не брал случайно ключ от них пункта? Нет. И почему я то смогу просто ты там в последнее время частенько бывал пожалуй права правда ваш? нет может знаешь кто нет а что случилось ко мне медсестра подходила просил у меня у меня же ключи от всех помещений лагеря есть сказала что пропал ее пропал может потеряла пожалуй плеча я пожал плечами нет. Говорит, что проверять точно, потерять точно могла. В общем, не знаю я. Ладно. Она улыбнулась и убежала. Я направился назад в домик вожатой. С твердым все же поспать наконец. Слава Богу, Ольги Дмитриевны не было, поэтому я завалился на кровать и отключился сразу же. Не помню точно, что мне снилось, но остались лишь тяжелые, так часто бывает после сном, воспоминания. С трудом, поднявшись с кровати, я посмотрел на часы. Было уже начало восьмого. Ничего удивительного, если разобраться. Стоило ждать, что просплю весь день. Однако получается, что и ужин пропустил. От этой мысли стало мне как-то не по себе. И я решительным шагом направился к выходу. На пороге я остановился и задумался о том, что же делать даже ЧБД. ЧДД. Не знаю, сколько бы и так простоял. Голова еще была тяжелая после сна, если бы тот меня не откликнул. К шла быстро шла славе. просто летела. Семен? Начала она, пытаясь отдышаться. Семен, <смех> Ты точно брал ключи от пикпункта? Нет, конечно. Да зачем они мне вообще ну, остались? Может быть, тогда знаешь, что взял? Нет? А что-то случилось? Да, пропал кое-что. И что же? Важно! С вами Важное? Важно! Лекарства какие такие. Неужели Если попал вообще... С одной стороны, вот где дети. Да и из метун-то пропало, они, они... кто-то не принёс там. Я внезапно почувствовал сильный страх. А вдруг они узнают, что это я? Да даже если не в бутылке дело, то будут по пока буду искать, могут и её найти. В общем, детство надо было решить. И главное сейчас избавиться от улыбки. Я взял бутылку. Я захотел в домик, засунулся в подземель и бросился в въезд. Самым верным решением было закопать через или выкинуть. Я долго блуждал в поиск подходящего места и заметил, как на лагерь спустилась ночь. Неожиданно сзади послышался знакомый голос. Эй! Я с обернулся, стараясь придать своему лицу как можно больше непринужденное выражение. Эй! Что это мы тут делаем? Я да так гуляю. Хотя мой голос прозвучал спокойно, я уж подумал, что обмануть лесу не получится. Один ночью в лесу? А, ну да, что такого-то? Да ничего, совершенно ничего подобного. Ничего такого. Она внимательно посмотрела на меня. Ладно, тогда я... Подожди-ка. Ничего не забыл? Бутылка столичный. Да, вроде нет. Мы же с тобой договаривались. О чем? А, не, ну, о вечере. Пожалуй, она права. Что-то такое действительно было. Я лег спать. Да, но понимаешь? Ничего не знаю. Пошли. Она развернулась, и жесть показала мне следовать. показал мне следовать за ней. Я решил, что спорить не имеет смысла. Либо слово или поступок, любое слово или поступок могут выдать меня. И тогда я вздохнул и молча направился за ней. И тогда... Эх, ладно. Мне прошло и пару минут, как мы оказались в ее домике. Пока шли, я был занят тем, что выбирал ударное место, и удобное место и время, чтобы выкинуть водку. Но Алиса все время держалась рядом, поэтому ничего не вышло. Так, смотри, вот так мог показать. Алиса, смотри, вон чё. И вот так, Все просто, просто и бесподобно, и просто, и силы не надо. Ну, ну она внимательно посмотрела на меня. Что ну? Волосы взмокли от пота, настолько сильно я нерчил. В тот момент волновало лишь одно, как бы правильно, как бы поправить бутылку так, чтобы она не заметила. Что скажешь? Насчет чего? Алиса задумалась. Ладно, наверное, ты прав, все же я, я сюда тебе привела, значит мне решать. Ладно. Неуверенно согласился я. Сейчас, сейчас. Она полезла под кровать и через несколько секунд достала оттуда ту самую вдруг станичную. Я заст...